Привет, я Юра Былков и это серия роликов про проволоку. Итак, освоив первый элементарный браслет вот такой вот, мы хорошо должны были научиться накручивать вот эту вот проволоку на проволоку. Плотненькая. Собственно, это основа основ и когда это будет хорошо получаться, можно делать вещи посложнее. Сейчас я покажу как раз такую вещь. И это будет вот такой браслетик. Сейчас у меня скручена только где-то половина его. Сейчас я покажу, как его накручивать. Сначала покажу, как продолжать, и потом покажу, как начинать его. Итак. Конкретно этот браслетик плетется достаточно просто, но долго. Потребуется линейка, и кусачки и проволока. Значит, Смотрите, как все выглядит. Я сначала покажу рутинный процесс, а потом сначала. Берется проволока. Тут я практически везде буду использовать миллиметровую проволоку своих роликах, чтобы было проще привыкать ко всему и продеваю вот в эту первое первое свое звено продеваю дальше отсчитываю четыре с половиной сантиметра и делаю загиб делаю загиб вот такой вот загиб и вот такой вот загиб ну, просто поворотик. Прижимаю его вплотную и второй конец тоже также сюда загибаю. Получается вот такая вот история. Ну-ка. Дивня. Вот такая вот история получается. Вот. Теперь я откусываю кончик. Чтобы он был такой же длины, как предыдущий кончик. Так. Вот что получается. Дальше. Мне потребуется проволочка. кусочек у меня есть специальной проволоки. Вот он. На который я буду наматывать. Что я делаю? Обратите внимание. Значит, сначала я смиряю 2 сантиметра от края. И загибаю вот вот, вот. А можно было вниз загибать, я сгибаю наверх, потому что у меня все звенья идут вот так вот наверх скручены они. То есть, вот они все наверх идут. В принципе, неважно на какую сторону, главное все одинаково делать. Вот. Это я докручиваю. И начинает у меня образовываться первое... Маленькое звено, вот это вот оно. Вот оно образовалось. Дальше я вставляю проволоку и поджимаю по этому звену. Линейка сбивает телефон, хочет на ней сфокусироваться. Поджимаю с проволокой внутри, чтобы не сплющить совсем это колечко, которое получилось. Вот получается проволока. Дальше я хватаю за проволоку и завожу ее дальше. Кончик я загибаю туда и поджимаю. У меня получилось уже два витка. Вот, два витка, два проволока, два витка. Там, где два витка, там можно сделать и три. Когда два витка, уже проще. Можно хватать за эту спираль и, по... и ей поворачивать. Единственное, надо следить вот за этим кончиком. Его надо все время туда подгибать, чтобы он внутрь-то ушел. Вот. Я поджимаю. И вот получилось, так же, как у предыдущего звена получилось. Чем остреньким бы показывать. -то. Вот, раз, два, три и четвертая вот это со спиралькой. У меня получилось раз, два, три, четвертая спиралька, но далековато от пружинки. И теперь я всю пружинку поворачиваю, и она пододвинется у меня к... Получается, что с одной стороны немножко раскручивается, а с другой стороны подкручивается. И получается вот такая вот спираль. Вот, плотненько подошла. Теперь это я выдергиваю и с той стороны делаю то же самое. Поднимаю вверх с проволокой внутри. Это загибаю туда вниз. первое кольцо поджимаю по проволоке дальше повторяю Поджимаю, чтобы пружинка плотно сидела. И вот уже у меня три витка. Так. Они навиваются немножко криво. Сейчас может у нас будет фокус. Вот, криво. И когда криво, я просто поджимаю, и вот она становится ровно. Вот. Два витка примерно одинаковой длины. Теперь вынимаю проволоку и вставляю проволоку в обе спиральки и во вторую не совпали они что-то. дубль 2 пробу крупно и вот в первую и она же входит во вторую вот и проволоку уже начинает держать ось первую. вот тут вот. дальше я их сжимаю поплотнее выравнивать концы вот. и закручиваю спиральки как в видео про спиральки. И беру, сгибаю сначала, потом поджимаю. Немножко поджимаю. Да что ж, соская, вот поджал плотненько совсем и начинаю заворачивать сюда ее джимаю опять подворачиваю ее чтобы она туда села как надо. Вот. Вторая, тоже самое. Поджимаю, поддавливаю, поджимаю. Получилось еще одно звена Так, чуть-чуть кривовато сейчас я поправлю. Вот. Ну и так далее Сейчас сделаю еще одну Чтобы не, не казалось Адски сложно Значит э, Полежим чуть-чуть Технику Значит Что я беру проволоку Запихиваю ее сюда. Так, если придумаете, как делать быстрее, то пишите в комментариях способ. И я пересниму. Ну, может, я что-то не знаю. Так, это откусываю. Дальше беру начинаю скручивать кусок почему-то телефон на столе вот интереснее фокусируется чем мне на руках Так. Впих Так, опачки первый готов. Сейчас тут нужно его под... Под... зажать. Так. как-то криво накрутились но вроде выправились теперь второй пошел Этот можно даже сначала руками загнуть дальше можно тянуть. бронзовую проволоку туговато для этих целей латунная должна полегчить и чуть-чуть еще надо подкрутить Угу. Вот когда они приблизились поближе к браслету, можно вставлять проволоку. Старайтесь следить, чтобы не было на прошлом, на противоположном конце пальцев, чтобы не воткнуть в руку. Тикс. Здрасте, да, хорошо, был было. Ну, тебе же нравилось, все же блестит все мелко. Ну, спасибо. x подкручиваем, поджимаем. Ну, в общем, вот сейчас уже 16 минут прошло от начала ролика. У меня два звена получилось, то есть 8 минут звено. То есть за час 6 звенев. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот, можно прикинуть, сколько будет по времени плести ее всю. Так, потом доплету и покажу, как делать замочек. Тикс, тикс, тикс. Вот. Ну и, собственно, как начало делать тут. Сейчас покажу отдельно начало. Значит, нужна проволока, соответственно, четыре с половиной сантиметра. Это будет нас На загибы пойдет сантиметр. Где-то там на на петельку. Тут сколько ширина звена то. Ну вот, ширина звена сантиметр. Сантиметр, ширина звена. Вот. Вот. Ну и дальше. И так далее, что называется. Берем проволочку, закибаем. Загибаем, угу. прижимаем И это скручиваю Криво получается первое. Сори, иногда забываю, что смотреть в камеру и там какой-то сбой фокуса происходит, не услеживаю. Но стараюсь все за этим следить. Так, поджечь. В принципе, можно экспериментировать и делать более длинную намотку или более короткую. Там, в принципе, я думаю, двух будет две недостаточно, но вот с тремя она как-то уже такая плотно смотрится, так красиво. Трудно мне отказаться от такого. Теперь эти звени надо поплотнее к этой закрутить. Вот, одно, значит, готово. И теперь второе Вообще-то, когда их делается долго и много какое-то время Они должны дойти до автоматизма Но это не мой случай, по ходу дела Очень важно выбрать хороший сериал Под такую работу сериал или аудиокнигу какую-нибудь мне кажется я уже все сериалы посмотрел даже вернее не посмотрел прослушал под вот какую-то работу И теперь я на, на книги постепенно перехожу так Вот что получается. Так. Теперь вставляю общую ось, чтобы не сбивалось ничего никуда. Вот. Это теперь я сжимаю сюда. Это сюда. Вот. Первый этап, собственно. И дальше барашки пошли. X, X, X. Так, напоминаю, что я там завел хэштег, называется Юра и проволока. В описании к видео я его напишу, чтобы не ошибиться. И еще, если вы выложите это в Инстаграме и отметите меня в публикации, я сделаю репост в Сторис, чтобы сделали какое-то чудо из проволоки. Вот. Также в описании к видео я ко всем видео прикрепляю информацию о том, как меня найти в Инстаграме, куда мне можно написать письмо, чтобы только я его увидел, и какие курсы я веду где. Можно на них, если интересно, записаться. И еще один тайный мастер-класс по-прежнему, который я пока не могу назвать. Потому что непонятно, будет ли он. Как будет все понятно, я обязательно его озвучу и всех приглашу желающих. Так вот, в общем, получилось отдельное звено. Ну и вот так вот выглядит первое звено, за которое все цепляется. Сейчас я его покажу отдельно. Элементарнейшие совершенно вещи. Так как миллиметровая проволока достаточно плотная, сам по себе он раскрутиться уже не сможет. Тут звено отдельное. И вот плетение как выглядит. Выглядит, по-моему, шикарно. Мне очень нравится плести, мне очень нравится, смотреть, очень нравится, как она такая какая-то подвижная вся, flexible полностью. Вот. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Рассказывайте заинтересовывающимся людям. До встречи. Пока-пока.